под привет всем друзья мои мы открываем студию подкаст студию собственную на нашей хате и первый разговор но ну с кем как не с левой Лева, мой одногруппник по детскому саду yeah. и одноклассник по первой еще 835 школе Лева генетик а я в генетике не бельмиса не понимаю сегодня будет разговор вокруг Генетики, вирусов, вакцин, вот что-то вокруг этого. Да, да, да. Лев, спасибо, что пришел. Привет, пришёл. дорогой. Привет. Привет. привет. Ну, ты, как всегда, забыл добавить после детского сада и школы про МГУ. Да, конечно же, Лева окончил мы. МГУ, а, красным, биологическую, мы диплом, с красным Помнишь, получали красные дипломы? Я помню, Черномырдин там приехал, да-да-да, и... такой забрызганный, там, эксперименты ставил какой-то там, что-то да, такое. Да-да-да. Я по-панковски да. подошел к нему, пожал руку и взял диплом. Да-да, он так немножко удивленно посмотрел. Вдруг да, да, в таких всех костюмах подходят, да. Такой приходит, а здорово, Виктор Степанович, Степанович, Здорово, Степанович, давай диплом. Гони диплом, да. Вот. Ну что, ну что расскажи. И, и тебя достал коронавирус, да? Корон, коронапсихоз, да? Это меня это достал было. коронапсихоз. Коронавирус mm. меня коснулся, я переболел в октябре. А, не, не серьезно переболел, то есть спокойно переболел и забыл об этом. Может еще переболел. Но психоз меня коснулся по полной. То есть, э, mm -hmm, со всех сторон да, все, сфера что я образование. Да. Как раз, хотя дети-то и не болеют, в общем. Дети да, в школе, излично, постоянно да. им все, они тоже переболели. Меры, старцы, я переболели, считаю, плачьи, я скорее всего, тоже переболели. Mm -hmm. Но, в общем, ситуация такая, как бы, как я ее понимаю. А у нас теперь, с нами живет этот вирус, но почему-то к нему отношение не как к предыдущим, а совершенно по-другому. Ну, да, да, да, да. Вот, вот в этом я вижу психоз. Чуть-чуть вот да. более опасный, там, чуть-чуть-чуть, да. Ну, я не знаю. Ну, да. Ну и вот, ты, ну, ты понимаешь, это да, политический, да, скорее, вопрос. Да, я вот не особо специалист именно в такой, так сказать, эпидемиологии, вот, но ну, ясно, что вопрос политизирован. Да, до предела. И, как до бы предела, сказать, да. может, потому что. Правительства боялись, что их обвинят в беззащитности населения и так далее. Да. Но вообще почти, есть... почти все правительства, кроме там Лукашенко, который всегда прав, молодец. Тормозные шведы, у которых просто нет невротической вот этой компоненты, боязни коронавирус, там все это опрыскивать, надевать эти маски, бесполезные и так далее. Кстати, вот расскажи для наших слушателей, есть два мнения, что все-таки маску носить надо и что все-таки она бесполезна. Вот ты склоняешься ко второму варианту? Нет, ну... Как ее сейчас все носят да, в кармане? А нет, в кармане мне, понятно, что вот, мне, конечно, там, для... маска от ментов. У меня в кармане все да, да, это да да, да, да. Идут менты, одеваю маску, и она да. защищает меня от штрафа. Ну, это понятно, что беспорядно. Сейчас, сейчас уже так, сходит на нет, да, мы как-то поздно всем затронули. Ну, если менять там каждый час, там, когда намокает уже там, да, да, то, наверное, да, полезно, то есть конечно. польза конечно. в маске есть. На советских плакатах писали «Носите». Там, марлевые повязки, да, там, в Носите марлевые. маски. Помнишь песню у Макара? Носите маски, <свят> лишь да, только да. под маской ты можешь остаться живой. ту было «Остаться Предвидел. собой». С собой, да. А тут я переделал, получилось «Остаться живой». Нет, слушай, тут вообще странно, на самом деле, вот сколько я смотрю случаев. То есть бывает так, что член семьи один болеет, второй... С ним вот контактирует вот-вот-вот, и не заболевает. Потом он заражается где-то непонятно, сам не знает где, как Хотя там, по идее, для заражения нужен большой титровирус. Там же, попадет какой-то титр вирус. То есть попадет миллион там вирусов, это Титры, это не те, которые вот тут вот привет говоришь, а тут какие-то странные титры. Это титры. Ну, короче, концентрация, концентрация. Там, допустим, какой-то жалкий миллион там или там... 10 миллионов даже частиц, они тебе не заразят. Это вирусы, да? Да, да конечно. Ну, вирус настолько маленький, что это, видимо, нужны триллионы, да? Ну, там сказать, вроде триллион. были какие-то разговоры, что если со всей планеты сложить в банку из-под э, колы, там, стандартную, да, ну, или пиво, почему-то кола была. Кола, да? Я думаю, для, для публики было интереснее пиво, но почему-то колу. Видимо, что там Амер... американцы кола считали. Заплатила. Наверное, колу за... заплатила, точно. Вот. То там где-то полбанки наберется. Это всех вирусов, живущих во всем мире, во всех людях, да? Нет, именно вот этого коронавируса? Да, коронавируса, ага. да который сам И если эту банку вот так разом 19. всю после этого выпить, то конечно умрешь точно. Будет то же самое, что если просто заразиться. Не. Он же сам по себе не токсичен, он запускается процесс э, так, ну ты наверное, даже уже не представляешь, О, и это еще, уже, уже забыл, да. Так, с этого места поподробнее. Вот смотри, на самом деле вот а, для меня это сейчас не, будет Это же не, не бактерия, не, он токсин что, сам себе не вырабатывает. Вот что да. это такое? Что он делает? Так это он это очень маленькая порция, да? агентич... маленькая порция генетического материала, у которого нет собственного метаболизма, нет собственно, он же не, не клеточный а Метаболизм да? это собственно да, обмен веществ. И картридж, да? Ну, да, да, он не ест никак. Ага. Вот, нем... а... Это просто порция ДНК или РНК. Ну РНК это та же самая ДНК только немножко измененная в, скажем так, в белковой упаковке. В... Вот. В белковой упаковке. Да-да-да. Ну белково-жировой, скажем так. Какого она размера, вот если брать вот, молекулу там, не знаю, кислорода, вот сколько молекул кислорода вирусе? Нет, вируса? ну кислорода не меня, да? кислород, да, намного Нет, легче, это, да. ну, вот, вот, ну, вот, ну или, а, ну да, я понял. То есть это все таки там в тысячи раз больше, например, да, чем молекулы? Ну, скорее 10-5, наверное. 10-5? А да. Вообще, честно говоря, сейчас как не задумался даже о размерах этих. Но он очень маленький. Но он маленький, да. да он он ну понятно, что не, не, не атомарный размер, потому что молекула кислорода, что такое молекула кислорода, это О2 или О3, там если озон, да? То есть это, а нет, это, это два атома, 8, грубо да. говоря, да, атомы, да. да, ну вот, не важно там эти аллофоры, как они называются, вот. А... Тут все, это атомарный уровень, Это все-таки вирус, конечно, не атомарный, потому что... Так, понятно, и вот эти мелкие детали... Я думаю, где-то 10-6 от атомов идет, потому У -у -у -у. что молекула ДНК... Нет, от атомов, если от атомов, то... А, ну хотя ладно. В общем, он маленький, но он запускает какой-то процесс. Но ты говоришь, что если его там меньше миллиона... Он старается в твою собственную ДНК и как бы меняет твою генетическую программу, понимаешь? да? <связывая> и Я это чувствую как заболевание, да? <связывая> а, ты не, сам этот факт чувствуешь, когда таких клеток становится много, которые переключаются только на то, чтобы воспроизводить вирусные частицы, изнашиваются, умирают, лопаются, погибают. Если их становится достаточно много, то понятно, что уже на макроуровне ты начинаешь это чувствовать. Ага. Так, а вот когда пишут поражение легких 30 процентов, поражение легких 50 процентов, это что-то про это, да? Что вот легкие вместо своей программы выполняют программу вируса, да, и вот сколько? Э это, скажем так, отдаленные последствия, то есть это уже идет иммунная реакция, вот. он, ну, там еще сложно, конечно, он еще геморрагическим эффектом обладает, то есть сначала Каким? он... Гемор он Геморроз? Гем геморрагически появляется? это, значит, сначала разжижает, э Потом наоборот, то есть там элитроциты лопаются. потом обратная реакция. Вязкость крови повышается, начинаются сгустки, закупорка сосудов. Такие это уже макро, как бы реакция А, вот когда тромбы погибают, да, проблема в том, что его рецептор то есть ворота, куда может внедриться, на самых разных типах клеток. И на нейронах, в том числе. Он может нейроны попадать, еще обоняние пропадает. А, вот от этого, да, да, да, да, да. То есть он попадает в нос. И ну, там от, отростки нервов, скажем так, черепных, вот, вот он в них, он их атакует, и... Угу. и им кранты. Так, и я ничего не чувствую. Ну да, да, да. Это было у меня, у меня была эта стадия. Это была, да. Да, у меня была. У меня я тоже, переболел. У меня тоже 10 дней было это. Переболел, и потом уже здоровый, да, да. У меня тоже было три дня да. насморка, а потом ä, потеря обоняния, да. Но у меня очень легко, потому что я был привит на тот момент. Ты я был уже привит. В сентябре-октябре mm -hmm. я участвовал в испытаниях добровольцем «Спутник-5». Mm -hmm. вот. И поэтому, ну, почему в сентябре-октябре, как в фейсбук написал, какая-то там пишет. Ну, настоящий ученый не может даже вспомнить месяц, когда он прививался. Там же два укола. 1 сентября, 2 второй в октябре. Вот поэтому они, то, что я не помню, когда. При этом я бы, например, ничего не помнил, если бы даже прививался. Я бы не понял, когда, никогда в жизни. То есть я, конечно, не настоящий ученый, что вообще ничего не помню. Ну, Странно, логике. да, я еще ничего не понимаю. Да. Я пом нет, помню, нет, помнишь, я болел в октябре, но там даты я могу установить по поездке в Нальчик, когда я болел, э -э ну исключительно так. Так, и расскажи тогда, то есть, значит, э -э первые вот полгода был какой-то было какое-то оцепенение да, всемирное, э и никаких вакцин mm -hmm. не было там или их просто никак не могли разработать. Ну, делали быстро, понимаешь, сляпать то можно быстро, да, вот э -э их надо же типа, проверить на большой выборке, что они работают, но, может, это какой-то достаточно да. лишний, этап. Ты пока деле, будешь проверять, так... очень много народа умрет, да? Ну, да, да, нет? да, да. То есть, да, да, да. То, бы... то есть, конечно. когда надо остановиться и уже сказать, что мы ее используем. Конечно, в том-то том, том и дело, что это вот, э... чем либеральнее страна, тем почему-то больше они умирать как бы естественным путем разрешают людям, лишь бы не убить никого самим. Я не знаю почему. Это очень странно. Да, я, кстати, слышал какую-то версию, что если вакцина Такова, Севка мне говорил, что значит, если вакцина такова, что на 10 тысяч привитых один умрет от нее, то это уже неприемлемый уровень риска для западной цивилизации. Хотя это полный бред, потому что он спасет, допустим, там. Ну, да, есть кажется, что это все странно, не сравнить. Это Даже для таких скептиков, как мы, ясно, что умирает больше процент с Недавно я говорил про генетический груз, там то же самое, как бы сказать, индивидуальная свобода и выгода для индивида оборачивается коллективным вредом. И как бы тебе сказать. Вот... Общества, скажем так, ну, назовем их, там, не знаю, тоталитарные, авторитарными, тяготеющими, они, как бы, регулируют и коллективный вред, а либеральные, они, как бы, максимизируют только пользу индивидам, при этом, э, э, значит, слушай, что не отключил, что телефончик свой помочь. Вот, а при этом они, значит, э, точно так же поражаются коллективным вредом, понимаешь, да? <связывая> да, я понимаю, то есть э, мы... Не отвечаем, либеральное общество, оно не умеет отвечать за массовый бред. Но, о, бред. за массовый бред. вред вред да. <смех> у тебя либеральный и бред это, сразу... <смех> это, это по, по, по Фрейду, да? я сказал, <смех> да, да, что да, за да, массовый да. бред, либеральное общество не может отвечать это, <смех> это, это, это, это сейчас была чистая оговорка абсолютно чистая <смех> да. да то есть за массовый вред, либеральное общество отвечать не умеет а частного человека, да, его права да, очень да, да. сильно граждает. Ну, да? не знаю, если про, про генетический груз поговорить, это не сильно, мы отойдем, от, это мне ближе, как генетики. Ну, давай расскажи Типов, то, что ты, как как бы, наложим, да. максимум, чего да. ты знаешь и понимаешь, потому что тема для нашего канала полностью новая. Никто у нас, ну, у нас ну, не заходили биологи, не заходили вирусологи, да. не заходили в генетики. Нам они нужны очень на математическом анализе. Ты знаешь, нам нужно все. Мы такие, mm -hmm. мы как бы очень а, любопытные. У mm -hmm. нас бывают самые разные Я люди, а, Смотри, куда говорить, в тебя или сюда? Больше сюда, но в принципе это не важно. Раньше надо было, я помню, громко говорить в ноутбук, но сейчас уже... такого нет, нет, нет такого сейчас, все нормально. Сейчас у тебя висит... все-все, а, самый, все, все. а то, то есть вообще хорошо, никуда да? нет. Вот смотри. А, штука генетический груз. Да. Популяции, ты знаешь, нет? Нет. Не знаешь. А, я только знаю, генетика... Это вот врожденные заболевание есть, да, заболевания заболевания. То есть ген ломается. У нас каждый ген в двух копиях, от папы от мамы, да? Понятно, что каждый набор хромосом, да, там, 46, 2 по 23, от папы от мамы. Вот 23 приносят сперматозоид, 23 вицеклетки. Вот, они сливаются. То есть, если поломана одна копия, для большинства болезней вторая вытягивает. Mm -hmm. Но есть такие, когда там и одна копия уже, уже проявляется, доминантная называется, не буду сейчас детали, но для большинства так. Поэтому, это копия, так сказать, дефектная. Она То есть, подожди, сохраняется. Я он нас носитель наследственного заболевания. Вот. Но его дети не будут, он сам здоров, его дети будут здоровы, пока он... Э, в том случае, если э, у... Партнер, супруги. супруга, супруги, да, значит, там уже оба мужчину представили. Да, это, наверное, сексизм страшный. А. Да. То есть, нет, может, наоборот, я представил себе, что я больной, мужчина больной а женщина ну да, здоровая. Мужчина, я, да, это наоборот. Это феминист, а, это да, да, приятно. Да, феминист, Женщины все здоровые, а мужчины да, все пока. больные. Ну, да. ну вот, пока, так. значит, он встретит э -э так. больную женщину, да, не больную, носительницу, такую же носительницу, они оба здоровые. Да. Вот, но у него бы носители и тогда с вероятностью 1 четвертая. У них родится больной ребенок. Понимаешь, да, почему она четвертая? Сейчас, подожди, но а, там бы, как бы, в каждом по две, да? Да, а в половые клетки сперматозоид летится клетка упадает случайно одна из двух. То есть половина сперматозоида несет дефект на ген, половина. И так и дальше несет, да, все время он как бы это следующее поколение будет. Или это уже нет? Ну, естественно, это следующее передается точно так же. Ну, вот, допустим, смотри, вот этот больной этот больной, это здоровый, это здоровый. Значит, да, если, они оба здоровы. Отночений, что потом у них да, одна быть? Да. А, да, больной человек если оба. Обе, они, вот, вот, вот. Это отночений, естественно. Но дальше он больной, дальше передаст больную или нет, если будет размножаться дальше. Или вот у него тоже то, вот тут все и такая? дело. Ты, вот я не понимаю вопрос, потому что видимо не понял. Э, а значит, я ничего не понял. Вот смотри, да, вот пришел папа, вот пришла мама. Да, папа вот здоровый, больной, но носитель. А? Папа да. здоровый, но носитель. Тоже. Гетерозигота, да, папа, мама тоже. Вот, а. вот больные, а вот здоровые половины. Вот, и ребенок родился, он возьмет... Тоже две, или он только, ну, как бы... Он берет одну случайно от папы, один аллель, и один случайно от так, мамы. и вот он взял, и вот у него фигак, Поэтому с, с вероятностью, вероятностью 1,4 он возьмет оба здоровых, он не будет даже носить. Да. С вероятностью 1,2 он, он будет носителем, но здоровым. Здоров. И с вероятностью 1,4 он стал будет больным. больным, да. Теперь, если он дальше пошел размножаться... Вот, вот это ключевой вопрос. Потому что медицина как бы, будет ли он дальше размножаться, медицина делает успехи. Раньше он не размножался, это как бы из популяции вымывались эти как гены. Как не, да? не размножался? Ну, больной, там, тяжелое заболевание, все. А, ну, это имеется заболевание, Помер, да? Помер, да, там, ну да. Ну, да, то, да, то это есть это те, в которых уже, так сказать, Ну, наследственных заболеваний нет? масса, да. А. Вот, э -э они есть в разной степени, сейчас не <свят> будем <я могу> углубляться <свят> в это, да. Вот, они самые разнообразные, наследственные заболевания, да? Вот. Сейчас большинство из них, те, кто умирал, их вытягивают, они живут. Те, кто жил, но там влачил жалкое существование, сейчас уже почти нормально. Соответственно, там начинается меняется психология общества, то есть отношение к ним. Давайте делать инклюзивное образование, чтобы там аутисты с нами. Это самое. Ага. Вот и так далее, и так далее, и так далее. Да, да, да. И мы их дальше пускаем. Генетический груз растет. То сложный. есть, вот у меня пришел вот такой больной папа, совсем, на всю голову, то есть, на, две, на два аллеля. <свят> да, да? Да, да, да, да. Правильно, да, я говорю? Да, да. И да, да. даже если здоровая мама, даже если полностью здоровая мама, <свят> то уже э, получается... Э, если нос... полностью здоровая, если она не носительница, то да. дети будут носителями, просто, но здоровыми. Просто носитель. Да, это, а если, если она носитель, нет. то тогда, в три четверти, будет больной ребенок нет, все-таки половиной, потому что половина отсюда. В общем, генетический груз да. растет, то есть да. те мутации, которые раньше отбор отсеивал, они выживают и передаются дальше. Вот оно что. Вот на самом деле и носители. Да, в... все понятно. Болезни, болезни разные. Если, когда у носителей просто слабее проявляется, чем у там, Но В целом там, все потому, понятно. Потому что картина сложная. До этого на них ставили крест после да, да, размножения. Да да, да, да, да, совершенно. Они да. свои гены изымали. А сейчас чуть ли они в этом либеральном обществе становятся, что хорошо, вот давайте, они же несчастны, они же тоже хотят. Ну, с одной стороны это правда, действительно, они тоже хотят там семью детей, да. Ну да. Вот наследство больные вот Понятно, но, но с да. другой стороны как бы делая им добро несомненно да. да добро ты при этом не делаешь добро потому что ты делаешь зло всей популяции момент. и она и она загнется вся в целиком Понимаешь, да? То есть тут надо, оптимисты говорят, что мы, ну, мы разработаем методы генетического, так сказать, редактирования генома и будем просто. вот, Это первое решение: да, что редактировать геном. Но, с другой стороны, тоже вопрос очень неэтичный: да, как это редактировать генома? Как-то, может, тут ну, очень много вопросов возникает. А как вообще это физически где-то живет? вот это? Вот две леди, живут где-то в организме. Ну да, ну там можно на предстационной стадии, ну, на, на, на. Значит, Какие-то странные получаются. Ну, да, да. ну, нет, это, конечно, при экстракопараме полутворении, только при искусственных репродуктивных технологиях, да, э, мы можем взять просто один сперматозоид, грубо говоря, оплотворительным целевым, целевым а, образом есть, циклет. Да. Мы можем сначала подредактировать его геном, так сказать, этого сперматозоида, вот вот именно в нужном месте, а потом, значит, туда да, это в, страшно. Каждом, такие Слушай, вот это вещи. Страшно. Да, это, конечно, вещи такие опасные, да, то есть, ну как опасные, ну, возникает много нос, скажем так, это раз. А кто-то захочет подредактировать, что там цвет глаз был другой, да, там, и так далее, там, начнется, да? начнется, там, начнется очень много чего, а у кого-то нет денег на подредактирование. Вот, ну, дальше понятно да? Да, дальше понятно, да, То есть, очень много всяких вопросов, это раз. Это один путь, я просто очерчиваю путь. А как ты думаешь, это таки будет происходить, да, на самом деле? Да будет, конечно, это как бы наш факт. Да, ну, иначе все загнемся превратимся в таких вот второй факт, значит второй путь каким образом это ослабить это э, ассортативность скрещения. то есть социальная сеть вот сейчас молодежь себя знакомится в интернете и так уже да вот. то есть будет загораться вот ты там это самое хочешь подружиться там э, вася, У меня гео, вася да? с машей. Да, а уже у всех будет полногеномное секвенирование сделано. уже О, будет знать, где у, у, у Васи Типа, ты мне очень нравишься, у, у тебя плохие гены, одеться, да? Деться, да, да, да, да. Ты никогда не слышала такого, что ты? Гришка, ты первое слышишь вообще Ты прикольный и очень клевый чувак, но в стране советов... Нет, но что-то с тобой... Мама говорит, с тобой что-то не так, в стране советов нет тебя никаких перспектив, так что прости, я пошла на том Самойский актив. Это самый, тоже Макар, Странные дни песни. Крутиков, точнее. Фу. Кутик. Понятно. Ну, не ж, все забыл, все, все уже и в классике кутиков, есть. Да. Ничто не но под луной. Да, да, да, То да, есть да, там, да. типа, зеленая лампочка, все нормально. Там, у вас изоторка. Да. Там, ЗАГС, там, ЗАГС, ЗАГС да. желтая, там мала вероятность рождения. да какие-то несерьезные заболевания, да, желтая, красная. Это когда совсем хреново. Это скорее, но тут вот тут математически я считаю, что это скорее от рочи, от, да, откладывания да, да, понимаем, на потом. Да. Потому что, так сказать, сортативно эти же аллели никуда не денутся, да, они просто будут все время в гетерозигое. то есть ну да, пока они будут запрещать мы будем, размножаться, Мы будем избегать их попадания да, в гетерозиготу, да. но они будут так же размножаться. Да, и вот я думаю, он будет накапливаться или нет. То есть будет, будет ли потом сужение вот это все маневром, чем меньше, меньше, меньше, меньше людей, которых... То есть, допустим, у тебя 5 дефектных аллелей, 10 дефектных, все в гетерозиготе, в одной копии, да, понимаешь? Да? Чем их больше вот, становится, да, тем же, наверное, сужается поле маневров. Все меньше у тебя партнеров, с которыми у тебя там зеленый свет. Правильно? Я наверное, даже не так. Знаю, честно говоря. Вот это интересно. Эти модели. Это же, ты, Кошмар, да. Мало, мало кто разрабатывал. Ну как кошмары, Их надо, тут надо вот как-то быть по-зрослым и смотреть правда Да, в я понял. Я понял. Вот. То есть это наше будущее. Так это будущее. Это причем нас... не, не такое далекое. Там 4, ну, просто у человека слишком длинное поколение, и каждое поколение говорит, ну это потом. Это потом. Понимаешь? Да, да? А, оно накапливается раз за разом в том-то и дело -то. вот, это второй путь, третий путь это блокировать, ну как э, взрослых уничтожать, вроде это уже пройденный этап, да, можно mm -hmm. блокировать на уровне ну там придется, это, это предаплантационная диагностика, отсев, да, то есть зигота там, ну, значит, то есть, аборт, то есть, я, ну, искусственное оплодотворение несколько, несколько зигот этих, mm -hmm. потом mm -hmm. подсаживать ту, которая э, а э, э, которая не, свободна это не, это, это, это не Тут вопрос: это, это а, на, на уровне а, плода э, менять что-то в плоде, да? Нет, нет, нет. Променять это первый путь мы говорили а. уже, про менять, да. Второй путь это скрещен. третий путь это вот, вот одна четвертая вероятность, что у них сольются именно, да. значит, дефектные циклетки, да. и дефектный сперматозоиды на четвертую данной пары. Вот, они получили, значит, от женщин получая несколько циклеток, от а мужчины несколько там, ну, кучу да. сперматозоидов, да, а получилось несколько полторых этиклеток. А, подожди, во всех значит, вот этих частичках, во всех... Наверное, даже пара, да? во всех нет, почему? Есть. Нет. Это постоянно рекомбинировать. Каждая половая клетка она уникальна. Там будет постоянно Где-то есть, где есть пораженная, а где-то нет. Конечно, конечно. При, при... А. Если брать какой-то отдельный локус, отдельный ген, то по нему половина значит, будет нести этот дефектный ген, а половина нормальный. Ну, а если брать два гена, то, соответственно, там уже вероятность 1 четвертая только что не будет ни того, ни того. понимаешь, да? То есть чем больше генов, тем больше там единица на 2 в минус там, иной степени. Да? Вот. И вот мы находим здоровую, значит, и... а найти можем только по они когда они сольются. Понимаешь? Mm -hmm. да? Допустим, носити... носители мы допускаем. Мы... мы не допускаем только совсем больных. Вот. С какого момента человека считать скажем так, яйцеклетку человеком Вот В разных, кстати, даже религиях по-разному, потому что, ну, понятно, что в Библии <свят>, тогда не знали, да. вот. ну, понятно, что ты не можешь считать сперматозоид или яйцеклетку человеком, да? Вот это было бы абсурдно. Да, там их миллиарды, да, этих эти вот, поэтому глупо, да. Но вот с момента, как они слились, да, это как, считать человеком или нет? То сейчас вот такое в церковной среде, я вижу, да, в православной, что считается с момента э, слияния, Зачатие. вроде как, да? да, ну вот слияние яйцеклеток, а, оплодотворение яйцеклетки. уже в этот момент произошел на человека. А да? вот произошел он или нет, мы же не знаем, сколько, сколько оплодотворенных э, яйцеклеток, тем не менее, дальше гибнет, не развивается, потому дефект какой-то возникает, природа их отбрасывает, их очень много. Только 15% развивается. В природе, в норме, в норме. В норме вот, в нормальном да, но это то, что ты не контролировал, это как, А тут сказать, как бы ты вмешиваешься, да. Вот это такой да. момент. Вот, вот понятно. А вот. здесь вот. ты. Ну, а с другой как да. бы мы, мы, мы с другой стороны мы вроде делаем зло, что мы там, не знаю, убили, не убили, приемлемо ли это, вот, это к этой комочку клеток, да? но с другой стороны, ты, значит, и всю популяцию спас. Как бы, да, тут просто очевидный вред маленький и, и неочевидная польза, но большая, перевешивает или нет, тут вопрос такой большой. Тут как-то вот да, надо людям… Много, да, есть то, то, люб... любой любой Любой век рождает не, куча… Мне не возраста. нравится вот этот детско-либеральный подход, когда они берут только очевидную сторону, а неочевидную отбрасывают, понимаешь? да? То есть, так вот, беремся к вирусам. Ладно, давайте но, я это, загрузил но, вот это, это сей ерундой. беремся да. ну, вот. к вирусам. Серьезная. Здесь то же самое. Что вирус делает? Он, в принципе... И uh, это ведь может... для любой из болезней да, смертельных, ну, или там опасных. Конечно, то есть это, это много по каким конечно. признакам нужно будет... Конечно. Все... Вот смотри, что мы делаем. Мы точно так же... Вот, Вирус он в каком смысле, во-первых, это естественный отбор, который отсеивает, отсеивает э, старых больных неполноценных, да, о, о ужас, погибнут там старики, да, ну ты же не хочешь, чтобы твоя мама погибла, ну, допустим, ну, да, там, да, даже манипулятивные полиции, да да, да, да, да, да, вот да, это все вот все такие обычно, вещи, да. Да, да, да, я не хочу, чтобы мама, ну, с другой стороны, что-то делать-то надо, понимаешь, да? Не, мы, мы, мы просто с самого начала полностью всей семьей согла согласились на том, что мы на все забиваем. Это, это, это правильный подход, все это правильный подход. И, и а папа все. как? Он не болел? у него же у Да, но он сказал, что какая разница от рака. И... ну вот, вот рациональный подход. Ну как бы, то есть, он совершенно философский абсолютно. Пофиг. Ну, в один раз читал, что отличался рациональным подходом. Он даже не ругал тебя за плохие слова. Мама вообще от меня не заразилась коронавирусом, при том, что я у нее как-то рядом. Без маски. Странно, да? Вот, но как-то мы сразу решили, что он вирус и вирус, в чем болезни не видели в нашей жизни. Ну то есть мы как-то вот, вот, я даже не знаю, если вот человек подходит, вот человек не берет эти этические вопросы, да, и вообще о них не думает, он просто живет как жил. Вот э, понятно, да, что силой вещей постепенно каждое поколение будет все слабее и слабее. А тут приходит вирус, который высекает как раз более слабых, да? Ведь Божий замысел мог быть не только в том, что кто-то там слабый выживет, но в том, что слабый погибнет. Разве в этом ну не может да, Ну, замысел? Как бы ну да, возможно, я просто не знаю, тут есть разные... Но а, мы не мы, мы, мы, мы, мы мы можем Есть друг Андрей, говорить. я не буду его называть по фамилии, который вообще считает, что смерть это вообще вот смерть в Божьем замысле отсутствовала. Все остальное — это дьявол. Вот он придумал смерть, и все, что с ней связано, поэтому, естественно, отбор — это все сатанинское. А, я не могу полностью с ним... Он, он абсолютно православный, да? Но я не могу здесь его, ну, я не могу разделить эту точку зрения, то есть мне всегда казалось довольно естественным подход, что Господь не управляет прямо всем на свете, да, в ручном режиме, а оставил какие-то законы, там, Эволюции. Ну, у нас вроде как природа искаженная, то есть, как священники говорят, что до грехопадения Адама там все было по-другому. А, ну, да, да, да, да, там, да. там вообще был духовный мир какой-то некий. Да, что, то, что сделали себе ризы кожаные, это Адам и Евы, когда вкусили плод, это вроде как вот, ризы кожаные, это намек на тела, даже такая есть версия, одна из там, благословских. Вот, тут трудно сказать. Да. Вот. Ну, я, я, всем... сейчас, я сейчас беру применительно к этому миру. Мы все равно смертны, мы все равно да. Мы все равно, все равно рано умеем, или поздно да. каждый помрет. Так, так зачем спасать... Какой ваш план, спрашиваю да. я у истеристов вот, по коронавирусу. Ваш план есть вечная жизнь или нет? В чем ваш план стоит на жизнь? Вот вы сейчас заперлись дома. Ваш план, что вы будете жить вечно или что? Вот вы уже год сидите дома. Нет, я нисколько... Не, у меня нет никаких претензий к тем, кто просто сидит дома. Но многие говорят так. Сидите все дома ради нас. Ну, тогда я спрашиваю, тогда какой план? Вот, смотрите, сейчас все будут сидеть дома. А дальше что? Дальше вакцина. Ну, видно, что вакцина, на самом деле, она... Вот скажи мне, правда, Ильин, что на самом деле она меняет ситуацию, но не очень сильно, то есть все равно вирус, как бы, он... Она меняет сильно, но не пропорционально. То есть на нее брошены такие силы и средства на разработку, которые можно было бросить на ту же, там, онкологию, кардиологию, понимаешь, да, ну... Тут, опять же, подсчет никто не проводил, и я думаю, на этих подсчетах есть некая негласная табу. Ну, а -а -а. да, да, в принципе, кто проводит, тут же понимаешь, тут смотря как считать, да. Если объявлено всем бояться, то туда идут все деньги. Вот. То же самое и в итоге, с знаю, происходит, да, и Очень да, много случаев, понятно. когда люди не получали плановую помощь медицинскую, по совсем ну, ну, другим, да. Они умерли Да, этого и, и умерли, и непонятно еще, от чего больше умерло, <laughs> понимаешь, да. То есть, если бы не было вот этого локдауна, ну, локдауна, это точно не зло, это однозначно. Вот. Да. Ну хорошо, давай вернемся к этой вакцине, да, по, по, по, по, по, по, по, поговорим да, про нее, да, что вот э, за полгода ну, по многих странам... То, раз... что она не особо нужна, мы уже выяснили, да? теперь... Ну, вот я, я, не, я не очень понимаю, нет, может быть, она как раз если там от нее не умирают. есть случаи, когда вакцина. Первое, есть ли случаи, зарегистрированные, когда умерли просто от вакцины? если есть, то много ли их. Ну, единичные есть. Единичные. Но опять же, понимаешь, пост-хок, но нас просто, по да, то есть там ну, умер понимаем, после да. введения, ну там, если через 5 минут вы умер у него развился анафилактический шок, ну, кстати, от, ну, от анафилактического шока-то вытягивают, спасают, да, вот. Ну, тут очевидно, да, то, что там вакцинировался и умер через 2-3 недели, 4-5. Ну, заболел, нет, про заболел да, да, коронавирусом, и этой ты, вакциной, ты же понимаешь, просто, что если да, ты возьмешь да. миллион человек, каждому там краской на курточке поставишь значок, и потом после этого пометки значка обязательно кто-то умрет. Mm -hmm. да, нет, это тут, миллион, вот, да. Да, тут вот первый вопрос. Кажется, что ничтожно, да, мало? И от нашей, и от Pfizer, и от других, да? Да, да ничтожно мало, ничтожно, да, это однозначно. А второй вопрос. Вакцинировался, потом заболел не от вакцины, а именно заболев потом коронавирусом, несмотря на вакцину, такие случаи, ну вот я слышал в некоторых количеств таких случаев, но я не слышал, сколько из них смертельных. Я думаю, смертельных не было после прививки. Вообще, да, от еще. тяжелых она спасает, конечно. Да. Ну а что же, вот после прививки, там еду три дня, то, 3 3 болел, дня да, насморка болел, и, есть, и пропадание обоняний на 10 дней. Это да. первый как момент... бы я болел без прививки, я не могу сказать. Ты не да, сказать тут да. же уже эксперимент не поставишь, да. Я думаю, значительно сильнее. Ну, то есть, первый момент такой: что от вакцины не думайте, что вы вообще не заболеете коронавирусом. Это неправильное ожидание, это завышенное ожидание. Да, да, вы, да. Можете вы можете заболеть. В лег Но, легкой видимо, форме. Но это касается любой болезни, на самом деле, практически. Кроме таких совсем тяжелых. То есть болезни, которые не умеют быть в тяжелой форме, они угу. да, от них-то может быть и гарантия полная, а которые могут в легкой протекать, но они в ней будут протекать. Понятно, понятно. То есть здесь, как бы, надо относиться к вакцине рационально. Она упрощает болезнь коронавируса. Так как и вакцина грип, гриппа, этот сезон. Угу. Ну, вот, Грип-реассортация, там вот каждый год вот, новый штамп приходит. Поэтому а грипп, думаю, кстати, ты как, э, вот, э, ну, как человек гораздо ближе к этой области, скажем ну, так, я что я тебя не могу называть вирусологом, потому что ты, ты сам Ну не будешь человек, да, ты но, говорю, но потому что я не вирусолог. Да, но ты тем не менее явно об этом знаешь больше. Мне, вот я слышал неоднократно, было сказано, что гриппа больше нет э, на планете Земля. Как то гриппа больше нет на планете Земля? Не ну помню. вот там э, ВОЗ написал, что гриппа больше не существует, есть только коронавирус. Э, что грипп гораздо менее заразный. И поэтому из-за того, mm, что все че? закрыли лица, он стал передаваться и умер. Потому что коронавирус, ну, как бы, меры против коронавируса убили грипп. Ну, может быть, пока вот это было, да, потом он опять появится. А, ну все появится, его ну, нет. Из природных резервуалов. Основные, самые страшные боли человечества человек получил от домашних животных. Вот Это уже доказано. Значит, коровы нас наградили туберкулезом и оспой. Ага. Э, утки гриппом. Ну и так далее. В общем, каждое животное чем-то таким вот наградило, домашних животных. Раньше их просто убивали, жарили съедали, а тут они рядышком... Они такие милые, да, их погладишь и Ага. То есть за неолитическую революцию человечество тоже заплатило много чем. Но у коров осталась своя, коровья оспа, и вот именно ее использовал Эдвард, как Джейн, ну, в общем, тот, кто, врач, который придумал первую вакцину. Эдвард. Это Джен... какой-то Дж... прошлый век? Дж... Да? Дженнер, по-моему, да, да. по... или нет? Да, да, позапрошлый. Позапрошлый, 19 Он еще век, в конце 2018, го по-моему, да. Позапоза. Позапоза, -поза, да. О. Окей. Так. так. Нет, вообще 19 уже позапрошлый, да, это позапозапрошлый, да, примерно. Так, хорошо, так. то есть мы имеем вот такую ситуацию. Нас наградили эти крысы китайские этим коронавирусом, да? Ну, ну чем-то там, да, кто-то наградил, да. В стандартной версии. Да. А, а, в, а в конспирологической сделали сделали из... в Ухане, да? Да, сделали в Там даже опять же бифуркация, ветвится, то есть нарочно сделали, выпустили случайно, выпустили, тоже могло быть, конечно, конечно, конечно. Ну это все понятно, что гадание, но теперь мы имеем следующую ситуацию: к концу двадцатого года было несколько оцин. в том числе и наши. Да, да. И ты понимаешь, как она вот что что это такое? Их очень много, да. Их вообще сейчас ну основных так, цельноверионная, да, значит, э, пептидная, векторная или пастомальная. Четыре вектора основных, которые вот науки жизни и пятый, который сейчас ФМБА, это вообще революционный. Покажите, и... это? Делать, Слушай, это... у меня нет сейчас, к сожалению, да, я хочу, во-первых, порекомендовать журнал Мартовский, это в мартовском номере, а я его отдал почитать. А я, да, да, я привез февральский, я хочу где там камеру-то показать. Людям, почему? Да, может быть смешно рекомендовать журнал и жизнь», но... Просто, как бы сказать, вот советский... Третий номер нужен, не советский, вот этот, советский, а Да, нужен третий номер. Ну, Но вообще, вообще этот журнал, рекомендую всем подписаться. В советское время я очень любил его, там, был хороший журнал. Потом как-то вот 90-е, немножко отошел а от где-то вот в конце 90-х, начале нулевых, я опять там как-то взял, подпишусь, когда я стал смотреть, я был неприятно поражен падением уровня. Так. То есть, там, то вот, там, опечатки встречались, сплошные, то есть у них корректуры не было, нормальные. Mm -hmm. Какие-то неинтересные материалы, бесцветные, ну, бесцветные в прямом смысле, да, неинтересные совершенно, там нечем читать. Задача логическая, была, сош... ответ с ошибкой. То есть я решил задачу, потом полез и вижу что там явная ошибка, как бы, ну, я же не совсем дурак, но вижу, что вот явно там достаточно простенькая задачка, и ответ с ошибкой, понимаешь? То есть это меня как-то убило. Какие-то там, ну это было давно. Какие-то да? примитивно-атеистические какие-то там рассуждения. <свят> в лапу, попало в лапу саентистов, да, наука жизни? <свят> <свят> я не знаю, да-да-да. <свят> а сейчас вот. нет, И да? Я, я, я думаю, все-таки <свят> прошло еще <свят> почти 20 лет. Да не почти, а да, ну да или почти 20, 20, я уже не помню. Вот, и я вот подписался и начал читать. Слушай, я просто каждый новый... Ну, Но, ты знаешь, вот я марки. знаю главного, да, я же видел его на канале Культура. руководство, да. то ли чего. Э, вот Потрясающе же да. руководитель, Сегодняшнюю руководительницу я видел. Я видел ее один раз на канале Культура, когда, помнишь, я у Швыдкова этого самого, mm. в Агоре был. Mm -hmm. И там вот рядом со мной сидела тетенька, очень да, скромная, потом выяснил, что это... Это она даже, есть, главный, да? да очень приятно. Потому что она очень... молодец. Да. Она молодец, оказывается. Она сделала огромное. Вот в третьем номере, в третьем, там как раз это рассказывается, как работает вакцина. Мне кажется, лучше просто почитать, чем... Я буду рассказывать. Ну, фактически, что такое, как любая вакцина от любой болезни, она что делает? Обучает иммунную систему, то есть когда тебе попадает какой-то антиген, который вызывает какую-то бяку, да. организм это запоминает, значит, в следующий раз вырабатывает там, специальные защитные клетки и молекулы антитела, да? то есть два компонента, там клеточный и гуморальный, которые в следующий раз его сразу повяжут. Что для этого? Ментов, не не, не просто попадание. Науискивает да, да. на, на да, да. конкретных э, преступников. Да. Как происходит науискивание? Не знаю. просто конкретно, какая какая-то молекула попасть. да, Потому что организм не знает, какая молекула вредная, какая нет. И, да, если на каждую дать иммунный ответ, то никакого ответа не хватит. Ага. Но они, молекулы должны быть вредные, Что значит вредная? Значит, что в момент ее попадания э, проходила какая-то заболевание. То есть, безвредную вакцину, в принципе, сделать никогда не получится. Да? Должна быть все время какая-то воспалительная реакция, маленькая, там вместе-вместе. Ну, да, вместе укола. Да, да, да. Именно ага. поэтому там добавляли ртуть раньше, чтобы было там легкое какое-то воспаление, какая-то легкая реакция. Это цена. За то, то, то есть, небольшое количество осложнений – это ага. цена за вакцинацию всей популяции. Ага. Да. Ну, а дальше истеричные мамашки говорят, что пусть все остальные прививаются, а мой ребеночек будет не привит. Вот это вот то, что они… Ну, это чисто теоретически игровая проблема. То есть, да. смотри, чисто теоретически да, игровая. Да, Если да, у тебя да, вот, смотри, да, вот да. население. С вот, этого вот, я и вот начал, точечки, да? Да. Это точки, это население. Да. Ты знаешь, что 10 точек каких-то погибнет. Да. Ты, чтобы этого 10 избежать, ты одну точку, но прицельно мочишь, да, вот как бы. Снова но здесь как-то немножко... другую. Причем самое смешное, может быть, от твоего действия погибнет не та точка, Никакая, которая да. выжила бы при случайном процессе. Ну да. Но, но, но, но до погибших будет но здесь, э, скорее, меньше. Здесь, конечно, скорее я бы другую. На два бы, порядка я бы, более глубоко проанализировал. Представьте, что это население. Так. Представьте, что нет никакого вакцинирования. Идет угу. болезнь и она поражает значительную часть населения. Она волнами вол, косит, да. Вот она косит огромными волнами всех. Да, да, да. А Теперь так мы точечно некоторыми. Да. Теперь мы берем, прививаем всех, угу. вот представим на секунду, что мы прививаем всех или большую часть. Ну да, да, да, так. Тогда, конечно, среди этих привитых будут те, кто вот, к сожалению, умрет от прививки. Ну да, Немножко, да. Немножко, несколько человек, там, да? Да, да, да. Но эта болезнь, она уже не идет из-за эпидемиологического ну, порога, она мы дальше спа... не распространяется. Спасаем огромное количество. А теперь да. этот человек говорит, слушай, ну вокруг все привились, поэтому э, велика да. все равно не да, пьёт. Да, да, а да. я хочу этот риск убрать свой, вот да, мой да, собственный. Да, да. Я просто не буду да. прививаться. И начинается все больше и больше. И я, и я, говорят они. Да. И, и возвращаемся пипец. к исходному. И организму. возвращаемся да, к исходному, и да. Я бы да. совершенно поэтому очевидно. Поэтому надо антипрививочников мочить. Я их терпеть не могу. Здесь совершенно очевидная теоретическая игровая подоплека. Просто абсолютно Ну вот видишь, вот Просто ты хочешь фрирайдинга. Ну как бы заплатили Не ты, а другие заплатили. Трава идет, он оплачен, да. А я на него пройду зайцем без билета. Если один зайц, то ничего страшного. А если все зайцем поедут, опа, а трамвай-то и Ну да. Это как раз совершенно понятно. Единственное, что там есть, ну там я... Не, не буду называть, у меня есть среди знакомых антипривычники а, и, и чтобы я не буду, чтобы ты их не убил вот. но они, у них логика такая, что нас полностью обманывают, ну такая как бы конспирологическая О, это, это, что целиком это, и полностью, на самом деле она никак не работает, ну, конечно, на самом деле антипривычники это люди с повышенным уровнем тревожности ну, как бы, да, да, это понятно, с невротическим то, поведением да. а это, это может идти от девиантности, так сказать, общего мышления да. то есть это всегда такой легкий налет на, на, на шизы в большинстве присутствует вот, поэтому ну конечно это, надо понимать, что естественно, а, а, гарантии никто не даст естественно, он они, большинство и... из них рассуждает не так, mm -hmm. что все привьются а они привьются не так рационально, как ты сейчас сказал большинство говорят, что нас обманывают, мегакорпорации колят нам, ну, там да, ну, ну, что-то на зомбируют, канале, чипируют да, там на канале вот. Станегрод, где я выступал, там, значит э, э, ну я был очень рад приглашению, потому что в этот момент мне нужно было бороться с онлайном любыми способами mm -hmm. только можно, с дистанционкой и я воспользовался тем, который меня пригласил но потом в беседе с э, руководителями канала, я понял, что они просто уверены, что вакцины всех убьют. Но не с первого раза, а с Ну это такой, своеобразный канал, мире, он очень да. своеобразный. Я, я не могу даже понять, ну, ну подождите, ну, надо как-то это обосновать, ну как, Но ну, им же нужно э, меньше населения сделать. Поэтому они всех убьют, они просто ищут такой способ. Но это некий взгляд на мир. Ну локдаун точно население уменьшил, рождаемость, по крайней мере, народ запаниковал. <связывается> <Вот>. Отложили <связывается> на потом, там, зачатие и прочее, да. Ну, кстати, интересно, а с другой стороны, наоборот, что я дома делать, кроме как зачинать? Предохранялись. Предохранялись же гады. Господи, по-моему, не буду, не буду да. я грустно. Не, ну, в общем, да, я, я, так сказать, здесь у меня модель вот эта, я не знаю, ну, как бы, понятно, что у меня нет модели, что... Ну, модели, модели членные, убить, модели но, да, это, это модель очевидная, модель очевидная. Есть другой путь, ладно, на самом деле, поговорим все-таки о хорошем, mm -hmm. да, выход есть, mm -hmm. уменьшать вредоносность вакцины, так сказать, да, то есть вот все, все современный ряд, он как бы уменьшает путем незначительного снижения эффективности, он о, значительно уменьшает риск. Конечно, да, что это взаимосвязано, потому что сила иммунного ответа в момент в колонии... Но если слишком слабый на ответ, то и вакцина не подействует. Да, и, если, и если он близок да? к нулю, то да, да. Вот да. у меня, например, иммунный ответ вообще никого у него слегка поболел вместо прививки. Как и обычно? поэтому у меня там низкий титр антител и поэтому я вот как-то вот боляги терял там, ну, То sabe, есть, если мы вот, в да. то, что я переболел, это и, лучше, А если бы если после, скажем хорошо, когда у тебя после прививки на день температура, скакнул до 30. А, ну, вот, и, вот. То есть, мой, мой вот. вариант лучше был, что я просто переболел. Или, ну, просто переболел, вообще идеально, тогда зачем-то никакие да, -то вакцинироваться не надо. Вот это вот, вот это вот это я не могу понять не могу поверить зачем зачем если тем помнит ну, вот мне сказали, что очень мало тел. Ну, не очень мало, но еще не очень много. Кроме гуморального уже антитела, значит, есть же еще клеточный ответ. Э, то есть, есть клетки, а. которые помнят. И они циркулируют там очень а. долго, практически все. Интересно. Сюда. Ну, слушай, 10, я, 15 лично, лет я лично могут. знаю людей, которые утверждают, эти что эти они и даже три раза. Это значит, человек, который три раза боятся. Конечно. есть каждый я раз, все это... легче, легче. Ну, понятно. А, да, но, да, но, как? Так, да. но это не смертельно уже. То есть, если у тебя есть эти клетки, они обучают другие клетки, которые вырабатывают антитела. Это следующее звено. Поэтому он успеет развиться, а пока они там обучат, пока начнет это самое, ты не, слегка заболеешь, да, ну. все понятно, то есть это, это человечество постепенно адаптирует этот вирус, как не очень опасный в результате, все. Да, он по-любому так, так бы и адаптировался, вымерли бы более, угу, так сказать, угу. подверженные, потом там какая-то мутации бы. Потому что есть люди невосприимчивые, уже сейчас есть, да, у них немножко другой этот ангиотензин превращающий рецептор вот этот. Угу. И... Слушай, AC2, а вот... 2 AC2, вот этот вот рецептор, у них, немножко по-другому устроен, и там вирус не так хорошо цепляется вот этими своими шипиками, да, к этому рецептору, да, вот, короной вот этой, Игол. зубцами ее, рогами сатаринскими. <Да>. Вот, и вот таких станет просто больше, отбор, но тут для этого надо, чтобы большинство вымерло, да, то есть естественный процесс, он, он, он либо, либо очень жесткий, либо очень длительный. Вот. А тут мы, так сказать... А мы с вакциной да, ускоряем да, все. Да, Слушай, да. а вот людей, которые... Вот, наш... Нет, вот наш генетический груз, а он коррелирует с тем, как ты болеешь. Вот если у тебя много этого генетического груза, если ты плохой такой балласт для человечества, начинается уже какой-то нацизм. Ну, ну все равно, так допустим, я да? за, я за. Давай, давай. Вот, я, скажи, я за Евгенику был всегда. На ну самом вот, деле. вот предположим, что у тебя плохой балласт. Ради, ради человечества исключительно, а человека любых вот... мотивов. Ну да. Ну вот. Так, это больше Просто вероятность, я понимаю, что вирус тебя... Ну, да. конечно, если ты там весь это самое... Чем больше у тебя хронических всяких других заболеваний... Не важно, диабет ли у тебя или там что-то еще... Просто с большей вероятностью тебя... Да, он, он тебя убьет с большей вероятностью, конечно. Понятно. Пожилой это, возраст... На самом деле тоже. это ну, означает, а, что... Есть, вот вместо того, чтобы мучительно думать, по-христиански или нет... Поступать да. вот с этими искусственными оплодотворениями, да? Uh -huh. сегодня церковь все-таки очень неодобрительна, да, к этому относится большинством священников. священников? Да. У нас нет единого мнения, мы не католики, там, как сказал Папа Римский, обычно, mm -hmm. да? как, <священники> все булели, как то в У нас такого нет, у нас разные священники вполне могут иметь разное мнение, но все-таки вот... Там, на, на коронавирус, например, мнения очень сильно расходились. Да. да, да очень сильно. Да, были споры. В да, православии вот закрывать. Да, закрывать ли храмы? Да. да, да, да. Но вот здесь, по-моему, все-таки более-менее консолидированное мнение на данный момент состоит в том, что это не богохудные вещи. Вот эти все отборы такие аккуратные, искусственные, да. И если ответ, тогда нужна, нужна модель мира, если ты говоришь, что это не бог угодно, ты должен свою модель предложить вместо этого. Ну смотри, и они, если они скажут, что вирусы Я не знаю как священников, вот, большинство, они большинство как не следовало. просто я тебе скажу свою точку зрения. Да? Ну давай свою, да? ты все равно, значит, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты тоже православный муж нашей церкви, так что твоя точка зрения, Да, почему, и, принципе, значит, а, аборт равен убийство, фактически, да, так бы родился ребенок, а ты его, значит, убиваешь в утробе, да. Почему, значит, э, скажем так, э, контактные средства с контрацепцией, ну, там, которые, скажем так, когда уже оплодотворение происходит, та же маточная спираль, да, но она не может прикрепиться к стенке матки, да, вот эта оплодотворенная яйцеклетка, и гибнет уже после оплодотворения, да. Почему это тоже можно приравнять? Потому что иначе бы она прикрепилась, развился бы здоровый ребенок, а так мы его, значит, мы это дело блокируем, да? ну, Мы это каждый раз, мы отсеем, скажем так, здоровых детей, да. Это от всех дороги. В данном случае, идет от всех больных. Заведомо, которые все равно бы не выжили бы. Да, зачем им мучиться, понимаешь? Да? То, То есть, это, это в этом бы... есть совершенно это убийство, мы это признаем, но мы идем на него, потому что там все каких-то... Ну, как ну дальше да? не убийство, а не, не дать появиться да. и развиться, да-да-да, вот. То есть, ты, в общем, ты считаешь, что в принципе эти технологии вполне Ну, скажем так, при определенных условиях, это единственный путь. Uh -huh. вот. Но есть условия, да, что мы все-таки начнем редактировать, но все-таки есть, какие-то добрые решения всегда найдутся. Uh -huh. да? uh -huh. Также и с вакцинами я к чему подвожу, что вот четыре типа ныне существующих, и пятая революционная, которая разрабатывает в, в, ну, в России, в биологическом агентство. Я бы, что не на словах, конечно, то есть там Скворцова Путину докладывала радостно, что мы там начали разработку там, отечественную. Там, вот. Но нет, в мире ведутся такие вещи, они раньше велись, то есть обучение Т клеток вот этих памяти, обучение экстракорпоральное. То есть что такое, в общем, нынешнее существующее... Да, Ой, да что такое? Включился, что ли, у меня Именно Стар, вот этот да? старый, да. Вот а у меня тоже нормально, а вот он, этот второй, да, вот он на звук mm -hmm. ставлю, без mm -hmm. А да. второй, второй, вот этот. Вот. Uh, Значит. Ну, четыре основных типа, которые наука и жизнь описала. Понятно, что самый старый тип это цельноверионная вакцина, то есть убитый вирус значит, распадается на молекулы, всю эту кашу вводят в тебя, он не может размножаться, но он дает значит, шухер, ответ. Да, да, да, он шухер, да, но шухер сильный, сразу куча таких значит искать это Поэтому там мочит. у всех температуры, у всех, ну, зато там такой стойкий иммунитет, но да. риск осложнения да. тоже да. большой, риск осложнения да. небольшой. Потому что любой скачок иммунитета, он всегда он не, не полезен. Mm. Так. вот Второй, значит, подход, который, по-моему, провалился, как сейчас говорят по последним данным, это полипектидная вакцина, то, что эпивак вот разрабатывает в объединении вектор, то есть это взять... Не есть коктейль вирус, это вектор, Малеку, северс, а маленький да? кусочек, да, да, маленькие кусочки определенные, там синтетические, искусственные, ввести их, чтобы наработался на <къех> иммунитет. Они маленькие, они не дают, значит, никакой побочки, поэтому, значит, можно там пожилым вводить, все. Ну, оказалось, что они, конечно, риска не дают, но и не дают ничего. Значит, То есть э... она не очень эффективна. Да, у у меня, третий, да? третий подход – это э, заставить твою клетку вырабатывать самой то не вводить ничего искусственного в кровяное русло, а потихонечку, мягко вот, заставить. Каким образом? То, то что, как работает спутник у китайцев, тоже есть, ну, как бы их много, на самом деле, векторных вакцин. Значит, такой вектор, это берется другой вирус, там безобидный аденовирус, который там легкую простуду uh -huh. вызывает. Не знал, нет? Ну, тогда нет. расскажу, да. Ну, сейчас уже все помнят, по по знают. Вот, его, его геном редактируется так, что, во-первых, он не может размножаться. Вот. и во-вторых, он нарабатывает вместо себя только э, S-белок, вот эти шипики коронавируса. Чужого вируса, не себя. Вот, то есть у него остается, так сказать, часть для внедрения, сануги, да. да, он внедряется, он, значит, в ДНК РНК впрыскивает, там, по-моему, РНК лежащий, не помню, значит, на самом деле. Но это не важно, тут общая схема такая, что он впрыснул, и пошло, значит, клетка нарабатывает место. Этих аденовирусных частиц или коронавирусных, просто нарабатывает этот тест белок. То есть клетка остается жива, он жива-здорова, она выработала чуть-чуть этих антигенов, да. значит, они попали куда-то там в межклеточное пространство, и в кровяное русло, там, не знаю, вот, пошли. На них тут же идет иммунный ответ, значит, обучение, вот, ну, вроде вот. Вот так, да? Метец сформировался, И это да. какая, это Это, спутник, это да? мягче, да, это векторная вакцина, класс векторных вакцин, у нас это спутник. Да. сейчас, значит, еще Новосибирск отличается от этого тем, что там куски... Новосибирск просто белки вводят, да, просто... просто белки вводят, а, а тут вводится такой полуживой вирус, Полуживой вирус. полуживой, а -а -а. понимаешь, да, видоизмененный? Да-да-да, видоизмененный. Это интереснее, да. это еще меньше дает побочных эффектов, да? Так. Вот. Еще меньше, наверное, ну, как, по замыслу, по крайней мере, разработчиков, то, что Pfizer, Moderna, да, это вообще липосомальные частицы, то есть не ни вирус никакой не вводится, да, ну, как бы тут еще иммунный ответ на этот вирус исключается, вот. а просто липосомальные частицы, в которых уже сидит там матричная РНК, это другой тип РНК, ну, с которого уже непосредственно белки щитут, то есть они как бы готовы программу для клетки, у них не встраивается, ничего не происходит, то есть как бы из этого всего звена воспроизводства генетической информации, там только последний как бы звено наработка белка, вот. и он заставляет нарабатывать. Вот, тоже интересный очень такой подход. А пятое вот это вот, вот А пятая это, это вообще ничего не вводить, а взять у тебя 25 мл плазмы крови, так, выделить здесь. оттуда т обучить их экстракорпорально. И обратно, вкатить, и обратно да. тебе вкатить уже обученные. То есть, тебе вообще никакой твоей реакции не нужны, твоего иммунитета. Представляешь? Круто, да. Вот тут уже, уже интересно, да, получается, у тебя правда, это круто, тебе да, дают готовый клеточный иммунитет. У тебя антител не будет, правда, это как бы, у тебя будет только память которая долго длится, но ты в легкой форме заболеешь, но зато в тяжелом заболеешь. Так, у меня возникает сразу два вопроса. Первый связь вот этим всем. Пятое звено почему-то не описано в этом самом, науке жизни не было. У меня вот такие два, возможно, один вопрос, в общем, совсем профанский. А, я, все, биолог, вирусолог, ну, я, я не помню точно, молекулярщик, э, у, у, точнее, молекулярщица, ученые, из ну, наши знакомые из Иркутска, она говорит, что вирус э, коронавирус до сих пор не, и дальше вот она произносит какое-то слово, э, некультивирован. Вот. Э, вот э, ты понимаешь, что это за слова и о чем они? Что ну, это означает Как, значит, не некультивирован, как по этому Культивировать, культивировать это выращивать. -то... Ну, то, есть, как он, то Он на клетках выращивается, он выращивается на клетках. Причем, помнишь, были споры тоже религиозные, если вы уже к этому, что там а, одна из линий взя взята была когда-то из абортированного зародыша вот, а -а -а. человека. И, и дальше продолжают делиться. И вот их потомки отдаленные, то некоторые там стали против. Ну, здесь и, как ну, раз меньше понятно, если уже совершили убийство, то почему бы не... Ну, типа его ты его владами, да? соучаствуешь, типа ты соучаствовал ну, в том ну, даре. Ну, это понятно, но это как мы едим мясо, мы соучаствуем в убийстве. Ну да, да, понятно. да. Вот, это, ну, это, серия, ну, это знаешь, такое отдаленное, там, ну, убили, убили, оттуда, сколько человек спасло. Это, это, это, это как раз абсурд. ли, ли, ли, ли, ли, ли, либеральный, абсурдный вид рассуждений, который применен к нашей православной ситуации. Это понятно, да? Нет, ну вот, то есть ты не можешь, да, прокомментировать, что вот это имело сведушку, почему он не культивирован, на самом деле культивирован, да, то есть как бы мы, ну а, что? Ты даже ну понятно, что это такое откуда, вот, ну, ну как, конечно. Ну, ты даже что-то перепутал. Наверное, перепутал. Я ну ладно, посмотрим. А, может быть, я узнаю точную формулировку, кину ее в коммент, и ты ответишь а, потом к видео. Ну давай, так. да. Ну посмотрим, либо, либо, забьем. А второй вопрос такой, посмотрим. Вот, и это все какие-то очень тонкие операции вот все пять на самом деле тонкие какие-то операции да. а нужно привить 7 миллиардов человек а, ясно, что это не, не очень масштабируется, да? то есть это какое-то вот реально, это не, ну реально да это нет. очень большое время при, а нет. при нынешнем производстве фармацевтическое, так сказать можно, нет, да, нормально, биотехнологическом все-все можно да. то есть это настолько вот, все это можно, там, полтора да, все миллиарда можно. китайцев будут привиты по приказу там сына или как он там у них у них пример у но да, будут привиты. И американцы будут привиты, конечно, да. Ну, Китай берет цельноверенные вакцины. Классические. Каковы? Цельноверенные. А, Самый такие работающий, он там не заморачивается же спасением жизни. там. Ну, понятно. Да. Они, они как бы угу. всех привьют, там миллион умрет, но не, не 100 миллионов. Как, Какой-то жалкий миллион умрет. Да, да, ну, да нет, я не думаю, что от их вас миллион умрет. Нет, конечно. Ну, 10 тысяч. Угу. Да, понял, понял. Это наверное, подход Китая. Да, все понятно. Но, значит, остается только вопрос, зачем в Европе... Тогда вот следующий вопрос, он видимо риторический. Зачем в Европе продолжается локдаун, когда уже есть вакцины и уже все работает? Он продолжается. Конечно, в Голландии все все в Израиле там пытаются все. Но ну, в Израиле да. там уже привито уже больше. Ну, ну, ну, где? Вот прямо вот буквально. Ну, там уже в Голане только что под, говоришь, подходит а там, к, да? к 100 дозам на 100 человек. Ну, там даже ну, просто... доз надо там, две на каждого. То есть это, это так не вот половина привита. Тогда... Кто-то получил одну дозу, кто-то две. Этот процесс идет. Да. То есть тогда вопрос чисто риторический: зачем продолжается Шукер? Если уже ну, все Я все думаю, проект, когда всех привьют, то тогда уже откроют, наверное, тогда, да. да. Ага. Ага. Не знаю. Ты ну, у них, он, да, у них это, спроси это, это, да, это не к тебе, конечно, Это вопрос. не ко мне, да. Ну, боятся, да, бояться. Ну да, ну вот вроде да, у меня вроде вопросов больше нет, но ты знаешь, когда это опубликовано будет, вопросов будет, я думаю, очень много. Э, подписчиков да ставить. Ты думаешь? Ну, по крайней мере, какие-то вопросы явно будут. Поэтому, значит, если что, я когда опубликую, то тебя кину сразу, естественно. И mm. там через не пять посмотри на возникшие вопросы. Mm -hmm. Если тебе не сложно будет, ну, там на те, на которые тебе будет интересно ответить, mm -hmm. и понятно, о чем они спросят, тогда mm -hmm. пиши, просто ответить. Mm -hmm. Ну ладно, хорошо. Да. Вот. А мы поблагодарим Леву Льва, спасибо да, огромное да, за интересный рассказ, да, интересно. Вот часть. Да, я, дня, я не стал да, конкретно да. вот это разжевать, потому нет, это пожалею, потому что во-первых, можно жизни, почитать, да. во-вторых, все равно непонятно, mm -hmm. так это на доске надо рисовать, но это надо уже целую лекцию читать, ты как-то не. Не, хочу, не, не нет. ну нормально, водное, водное. Я думаю, что я дальше так, можно идти. Я думаю, все люди поняли, в чем отличие основных типов вакцины, чем они, так сказать, вообще. Ну и вообще-то да, ну, да, там еще. Мы слышали некоторые цельные отношения, да, происходящие да, да, очень да. интересные. Но я. тут есть еще политический аспект. То есть как бы Россия доказала, да, что я хочу сказать под конец, да? Да, скажи, как вы да, думаете, что... последнее на да, да, вот это то, что... Бояршнов тогда сказал, помнишь, про верхнюю вольту с ракетами, как это вдруг, да? Да, наверное, это вообще... То есть тут спектр мнений, скажем так, скептиков, да? Ну да, как мы могли сделать Россия то да да? Что-то осмысленно работающее. Как это так? Достаточно технологично и достаточно быстро. Смогли, смогли, потому что действительно, ну, во-первых, Россия не такая отсталая, да, как часто пыталась вспомнить. Какие-то области заброшенные, какие-то хорошо, да? Скажем так, да, тут, конечно, и военные заслуги, потому что военные Микробиология. У меня самого была специальность военный микробиолог. на военной кафедре. Если бы я с нее не ушел, была бы... Ты бы делал новичок? Да нет, они не делают. Ты чего? Сорян. Это химики делают. Это с это к вопросы. Сорян, сорян. Я прошу прощения. Мы только спасаем. Я бы делал спутник. Нет, действительно заслуга... Потому что у нас военная сфера у нее был все брошено лучше ну ресурсы, да, да, Почему всегда. американцы даже в этом что-то отставали, боевые росы, все. Если, скажем так, в ядерной теме там это чисто технология, да, вот, то есть техника. Грубо так, говоря, да, да, то здесь приходилось рисковать жизнями. То есть всегда а -а -а. укололся, чуть свинки вводишь, хренак, перчатку порвал, уколол. Как бы вот да. штамм У возник, почему? Это У, Ю, вот это, да, латинское, это Устинов это человек, который сам значит, укололся. Вот э, М -м -м. вирусом одним там геморрагическим, значит, две недели страданий и смертью, до, до конца все протоколировали, все его симптомы. Потом из его тела э, вы, да. выделили значит, этот штамм, он усилился там очень хорошо, радостно. Вот у нас начинка. Если буржуи начнут, мы по ним вагнем. Вот, э, вот эти НИНИ-48, да, вот этот Я не знаю, с одной стороны, Офигеть. Конечно, вроде казалось бы, что-то такое бесчеловечное, да, с другой стороны, ворон, ну, все. Да? Нет, он случайно у а, конечно. Нет, да. Но это, эти риски были всегда. То есть умирали микробиологи, военные, они умирали ну умирают, да. наверное, сейчас. И вот эти люди, которые рискуя жизнью, сидели в этих закрытых заведениях, uh -huh. не выходя там за пределы городка годами, вот, вот кололи вот, это, вот этих свинок-обезьянок, я считаю, они сделали подвиг сами того не зная, думая, что это просто работа, а, вот, без всякой там у нас, Без да? славы, ну конечно, без там материального, за ту же зарплату, естественно, ну да, как да. бы ради страны, да, вот это все. И вот мы пользуемся плодами их, их работы, вот а, сейчас да, в том числе, в том числе, и старые делаем народы, вот это все, да, да, да, да, да, да. да. ну старые, они, они продолжались, непрерывно и сейчас продолжаются. Сейчас... Кстати, это очень хорошо, что толчок такой сейчас, как вот общество заговорило о биологии, о медицине, о вирусологии, да. Да, вот между прочим, появился от коронавируса, да, что да, в медицине да, да, внимание. Да, я Будет да, да, да, да, это большой плюс, прямо да. чувствуется, я да, да, если раньше говорили явно, только про да. новичок, то сейчас уже говорят и про спутник. Спутник и погром, да? Да, да, да, а странно хорошо взять вакцину погром. Вакцина спутника, вакцина погром. Да, все понятно, ну что ж, Так что низкий поклон этим людям, я считаю.